Приветствую вас на канале Play. Мы продолжаем играть э, Evil White Whitehin. Не важно, по-английскому, я английский не учу, поэтому мне без разницы. Evil Whitehand. Evil, я как, как понимаю, Evil это зло. Я не знаю точно перевода, но ходу дело так. Так, давайте. Э, продолжить. Господи. Да, игрушка хоть немножко старая, но зато какая привлекательная. Так, смогу ли я обратно влезть, интересно, через э, зеркало-то. Так, выжившие, давай. Вот так. Все так я не понял. Что за херня? Ну, Давай-ка. Вот эту. Что? Давай-ка. Давай посмотрим, что за херня происходит. Почему я не могу загрузиться с той точки, которую я... А я не понял загрузить игру тогда что-то у меня сохранилось что ли не там как надо и углюкнуло и что и мать я не понимаю вот этого всего конечно ладно И конечно же у меня настройки слетели. Ну твою мать-то. Дали сбросить. Ладно, хоть это я знаю как. Да. Ладно. Коля, оно на то пошло. Подожди. а, -а, -а! Подожди, где-то там были э -э, патроны. Точно не могу сказать, где. Вот это не оно. То, что еще и задыхаешься. Кури меньше! вообще не кури. Один патрон. Нет, патроны где-то были. Так, ладно. Предположим. Хотя, мне кажется, блин, ну как это, не патроны? Пойдем, ладно. Так. плетень. Мы не сможем этот сломать. а где-то здесь. Подожди. Ладно. Больно, больно. Ты об этом? Ты об этом, конечно об этом. Ты Лесли, да? Это мы в прошлой игре... Я б... из полиции. Сейчас, Я ну, постараюсь, помочь. постараюсь помочь. Я постараюсь помочь. Чёрт. Как же мне отвезти тебя в больницу? Больница, больница. Давай, давай, давай, убегай. Больница, больница, больница! Что за хуйня? Ага, вот, кстати, вот... Бам! Подожди. Больница! Больница! БОЛЬНИЦА!!! Что за хуйня? Вот так. Разминировали, что-то взяли себе. Так. Маленькими перебежками между тележками. Ага. Вот оно, говорю же, где-то здесь было. Это, блин, в прошлом видео, да. Ну, ничего страшного, ладно. Мол, мы можем его сжечь, тогда что-то э, получим. Да. Ну, я знаю, что с этого трупа я ничего не получил. Ну, давай повторим тей подвиг тело сожгли ничего не получили ничего страшного так и мы зашли вот в этот здание перед как зеркало да это я знаю Да только не сейчас Сейчас я это все возьму Ну-ка так настройки загрузить игру а, Нет такого чтобы сохранить Наконец-то получил этот жетон Detective себастьян Кастеланос. Отлично звучит, мне нравится говорят Мало кому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 так я хочу посмотреть есть ли здесь а, патроны какие-нибудь нету ладно пойдем дальше 3, вот так, плюс пробил скрытого убийства. А вот так вот. Все понятно. Он меня пока не видит. Смотрите. Опа! Вот и все. У него гвозди в голове почему-то. Я не знаю. А, добра да, 4 патрона, всяко лучше, чем ничего вообще. Вот видите, с трупа хоть, спрашивал овцы хоть шерсти плохо. Да. -а -а. Убегаешь и снова меня разочаровываешь. Да мы знаем, как пролезть через окно. Так. Ой, ой, ой, ой. Ключ. ключ от чего был так я оттуда пришел там никакой не было ни святилище ни капище господи там смотрите город какой-то как трансильвания ты вишь мать туда открывает обратно выбивает занятно гарно гарно Аки хлопец, какой хороший, давайте, что эй, парни, вы местные? Подскажите, где я больше не могу чего, не можешь? Не можешь сходить в туалет. Просрись. Тебя отпустят. Что за ядерный взрыв такой? Его что-то окрутило, так опрутелой, это как-то зло или кто-то на что-то что превратить должен. Господи, в проволока еще. Что это берем зло? Это факт. А второй это откуда с глазями вышел из морды Господи, лучше ну, само так удерживайте навести прицел на определенное расстояние от врага прицела будет автоматически родиться на ближайшем ага. а я еще короче здесь не подобрал Тебя-то я могу поди забить. Забил. Так, а могу. Нет, не могу. Нужны спички. Так, записи из приозерного поселения. Когда они построили на озерах Маяк, может, он и был. Там всегда луч света снова и снова проходит надо мной, сквозь меня я чувствую, что он каждый раз что-то у меня отнимает. Правда, не помню, что. Ну, кстати, на сингулярити похоже. Немножечко так вот. О блин, господи, год Гарри Поттера привычка осталась проверять там эти реквью. Вот. Вот. ждем ничего не принес спрятаться подожди какие-то дробовика что ли я поднял Да ж твою-то мать! Да какую надо было жать-то? А, пробел надо было. Я на F жму, а надо было пробел, господи. Запутался, ладно. <клёх> Прошу прощения, ничего страшного. Так, ну зато мы знаем, что в центре города. О, в центре города, в центре этого ни хрена нету. нет. Да. Боеприпасов нет. Так у меня хоть один патрон оставался, блин. Ну давай. Берем. Есть спички. Ну давай, сожгем их. Что ты мне дашь? Когда они построили так, это мы знаем На Что ты мне дашь? Давайте мне хотя бы потронуть, господи, чего вам жалко что ли? целая сена поджечь ну давай <свист> давно я не играл <свист> в такие игрушки хоррор или что-то в этом роде вот у меня мой приятель играет в такие игры поэтому что за приятель а, у него канал свой называется penwood play Вот он в хоррор в основном играет. Ну, кстати, последний раз он последнюю игрушку то играл. Не хоррор, только и потому, что... Так... вот он последний раз играл в какую-то нет так что Есть. поджечь нет мы не хотим поджигать Так, более того, еще и ключ у нас один, от чего-то. То есть, там что-то должно попасться такое, что мы можем открыть ключом этим. Ладно. Он словно притягивает меня. Одним своим видом. Ну, меня, кстати, тоже впечатлил. Что-то она биошок немножко напоминает. <coughs> Даже в том райдере не было такого. Так, ладно. Так, здесь я могу что-то взять? Нет, не могу. Почему? Потому что там ничего нету. Вот так где-то ходит. патрона сейчас посмотрим что с него пойми ничего Так, шишка так можно. Так. Только ну давайте. Вот так. Давай. Оксена. О, на халяву подожди. Плохо. Да. Что ты там на себе он замнил? Так, ладно. Прятаться, под кровать. Да вы за кого меня принимаете? Рано еще прятаться, подожди. Ёж твою мать-то! Ладно. Я не могу жить. Ладно. Сюда. Это мой фрагмент номер два. Да, Машка, ладно. прятаться ну вроде ничего такого ничего не предвещало беды было пятница 13. -я. Так, я должен был труп поджечь, по идее, так. Господи, какой ты хилый. Идем. Дай то бог, я с него что-то выиграю. Ни хрена с него не выиграл. О, блин, зря время пока на него потратил. Ладно. Идем. Сюда-сюда Так, сюда. А там я был Подожди его, бей. Пусть крутится и ежом. Ужом. Ага. Что ты мне дашь сена? Давай хотя бы патроны. Собираем. Понятно, местности, конечно, да. Чуть я понять не могу, где это все у меня аппаратура вся моя. Тут кнопок-то извините, раз, два я обтелся Делать это надо. понятненько, кто-то здесь еще ходит. Черт же дыхание слышу. На. Да, ничего не получается его сжечь Спичек нет. Ладно. предположим так ладно тут мы взяли Я не могу, куда <coughs> камень уходит. Сюда. Нет, нифига. Давай. Снял. Поехали. Тебя. ой да бейте вот так их жалко спичек нету Ну, давай и еще разок а нету больше все давай. Все-таки они меня немножко покоцали. Контрольная точка. Ой. так фрагмент номер три не знаю чего это фрагменты что-то собираешься по ходу дела господи вот так не отвлекайтесь Ой-ой-ой. Да твою мать-то. Убираться отсюда. Я это и делаю. А, Давай. А, черт. Они за мной. деревяшки, наверх. Да, а, господи, осталось-то пару патронов. Аккаломбес, сжигай их, любой, не этими летучей мышью их бей. Уничтожай гадов. Профис сохранен Эпизод <смех> 2 пройден. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.